Всем привет. Привет, привет. 19.01. Я немножечко опоздун, но подождем еще несколько минут тех, кто еще больше опоздун, чем я. Те, кто приходит вовремя, к сожалению, всегда кого-то ждут. Так, те отличники, кто уже здесь со мной. Скажите, хорошо ли меня слышно и видно. Напишите, слышно и видно, чтобы мы этот вопрос сразу закрыли. Или успели его решить до того, как я начну важную информацию говорить? Напишите мне, слышно, видно, пожалуйста. Вижу знакомые знакомые имена, фамилии в списках. Боже, как я по вам... Скучаю, вы даже не, не представляете. Все, ок, вижу, отлично. Скучаю даже по тем, с кем еще не знакома. Приходите, будем знакомиться. Я всех видно размыто, да? Девчонки, это максимум, наверное. Главное, чтобы меня слышно было. Увидеть вы меня всегда сможете в клинике профессиональной косметологии. Если звук хороший, то прекрасно, и слышно, и видно, все отлично. Давайте еще две минуты, я просто поболтаю, пока все собираются. Ну что, я думаю, что у нас последние прям шаги перед открытием. Мы уже все изнемогаем. Обидно на самом деле, что торговые центры уже открыты, а клиникам плановый прием вести не разрешили еще. Я более чем уверена, что наши кабинеты постерильнее, чем торговые центры европейские будут. Ну да ладно, осталось несколько дней, скажу честно, мы готовились, у нас для вас много сюрпризов, какие-то сюрпризы вы увидите, как только зайдете в клинику, о каких-то мы вам расскажем потом. У нас есть отличные программы новые по лицу и по телу, у нас есть новые процедуры, о некоторых я сегодня расскажу, потому что они невероятно важны, мне не терпится уже с вами поделиться. Так что я думаю, после 14 числа мы увидимся. Я новенькая в классе новеньким всегда рады я люблю знакомиться так ну что 1904 давайте начнем остальные будут подключаться уже Вопросы задавайте по ходу, если я их буду озвучивать дальше, я скажу, что я про это скажу. Я понимаю, что тут есть некоторые, кто хочет задать вопрос про аппараты. Вопросы про аппараты давайте в самом конце, наверное, когда я уже затрону тему аппаратов. Иначе я на самом деле такой лох Инстаграма, и я боюсь, что я в списке могу какой-то вопрос потерять, пропустить. Не обижайтесь, если что, повторить. Так, ну что... Давайте начнем Тема у нас сегодня интересная и, волну, и волнительная для меня. Тема у нас нижней трети. Нижняя треть – это такая зона, во-первых, все, я думаю, понимают, где она находится. Это вот эта зона лица. И это очень интересная зона. Дело в том, что есть зоны, которые выдают возраст. То есть ко мне может прийти пациент с ухоженным лицом, видно, что она молодец, она занимается этим хорошо, но по коже шеи, декольте, коже рук, есть еще такие две коварные зоны, небольшие зоны около ушка и за ушком, они могут выдавать возраст. То есть я пойму, что ей, наверное, чуть больше лет, чем я думаю. А вот вот зона как раз нижней трети, сюда же я, наверное, могу добавить зону а, вокруг глаз. Это зона, которая, наоборот, добавляет возраст. То есть ко мне может прийти а, девочка в 30 лет и сказать, «Маша, что со мной происходит? посмотри и показать мне фотографию какой-нибудь актрисы 50-летней, сказать, что у нее 6 детей, и почему я выгляжу так, а она выглядит так. Еще очень забавно, когда я слышу в интервью, когда этих актрис спрашивают, в чем секрет вашей молодости, она говорит, что пьет, например, не знаю, водичку с лимоном по утрам. Я ничего против водички с лимоном не имею. Я сейчас беру тех актрис, у которых не явно пластика лица. Или что-то еще, а такое естественное старение мы имеем в виду. Так вот, очень важную роль тут играет тип старения. Чтобы тип старения у себя определить, не нужно высшим медицинским образованием обладать. Я вам сейчас расскажу. Я думаю, каждый сможет легко определить. Есть всего четыре, их немного. Начнем с усталого. Думаю, что все примерно представляют себе усталое лицо. То есть, если мы встретим человека на улице, нашего знакомого. Он еще ничего нам не скажет, но мы спросим, ты что, какой уставший, или что у тебя случилось. То есть усталое лицо – это явные носогубные заломы, это опущенные уголки рта, опущенные уголки глаз. То есть это и есть усталый морфотип, то есть усталый тип старения. У них относительно немного подкожно-жировой клетчатки и сниженный немного тонус мышц. Дальше идет мелкоморщинистый. Это товарищи, которые стареют как печеное яблоко, их называют иногда. То есть кожица у них просто сворачивается. Образуется много-много морщин. Вы, наверное, видели, у них особенно около глаз морщинки заходят далеко-далеко-далеко на щеки, Или когда они улыбаются, вот эта вот зона улыбки, тоже много-много морщин. У них очень небольшое количество подкожно-жировой клетчатки и довольно хороший мышечный тонус. Третий тип. Он в основном европейской расе не свойственен, это в основном азиатские лица, у них еще хорошие такие скулы, на которых все держится, у них плотная кожа, небольшое количество подкожей жировой клетчатки и тонус мышечной мускулатуры хорошо развит. И, наконец, отечно деформационный тип старения, дамы, те, кто уже знает, что они у них, всем привет, я с вами, у меня тоже отечно деформационный чем же он характерен, наверное, по предыдущей, когда говорила, я везде отмечала подкожную жировую клетчатку. подкожно клетчатка. Она имеет вес, плюс она имеет свойство смещаться, плюс она накапливает воду. Вот нам и первые причины гравитационного птоза. Гравитационный птоз – это притяжение Земли, можно сказать. Вот как раз наша подкожировая клетчатка с водичкой, такая тяжеленькая. Вот она у нас и тянется к Земле. Ну, с гравитационным птозом, непосредственно с причиной гравитационного птоза, я, к сожалению, вам помочь не могу. Я знаю, что это стоит 90 миллионов долларов, поэтому я пока пока не готова. Так вот, значит, выяснили, подкольжировая клетчатка плюс вода тянет вниз. Что еще? Мышцы. Мышцы на лице имеют особенное строение, в отличие от других мышц. Одной стороной они очень хорошо крепятся, они крепятся к костям. Кости у нас никуда не девается на несколько сантиметров, не смещаются с возрастом, они там могут уплощаться. Ну ладно, глазницы видоизменяются. Но кость никуда не денется. За эту кость мышцы хорошо держится, она к ней прикреплена. Но, к сожалению, другим концом наши мышцы вплетаются в кожу. А кожа, зараза, имеет свойство и растянуться, и стончиться, и сместиться, и так далее. Поэтому всегда я как мантра всем читаю, нужно... Уплотнять кожу, нужно заботиться о качестве кожи, не давать ей стончаться, не прибегать там к лишним шелушениям еще еще чему-то. Качество кожи, то есть это второе место крепления ваших лицевых мышц. Заботьтесь о коже, не, дайте, не давайте ей растягиваться. Выяснили второй враг, то есть подкожеровая клетчатка. Большая и любящая воду мышцы, которые крепятся к коже, а кожа имеет свойство растягиваться. И основной слой, про который я сегодня буду говорить, он, наверное, самый основной. Он очень любит видоизменяться с возрастом. Это слой смаз. Слышали, наверное, это слово в с масс лифтинг. Но смас лифтинг изначально это э, пластическая операция, то есть это довольно травмирующая пластическая операция, где иссякается вот этот вот определенный слой и натягивается, или просто натягивается, в зависимости от того, какое лицо. Но сейчас смас лифтинг мы больше слышим слово в косметологии. Но вообще это такая травмирующая довольно-таки пластическая операция, и за границей до сих пор легче сделать какую-то пластическую операцию. У меня есть пациентки, которые приезжают ко мне раз в полгода из-за границы, потому что косметология стоит там безумных денег, и люди зачастую просто ждут-ждут-ждут, а потом резко все натягивают. А у нас, к счастью, есть такая возможность по чуть-чуть, малой кровью, дозированно-дозированно, -дозированно, максимально отсрочить эту пластическую операцию или вообще обойтись без нее. От типа старения зависит, как мы уже выяснили. Также жертвы пластической операции – это те, кто удаляет комки Биша. Это тоже подкожно-жировая клетчатка наша. Она любит у нас кучковаться, образовывать капсулки такие. Она в капсуле находится. Вот здесь как раз отличная капсула, тоже хорошо набирает воду. я думаю, обладатели понимают, про что я говорю. И также комки Биша – это тоже подкожно-жировая клетчатка. Но под, как вообще все расположено. Сначала у нас лежит подкожно-жировая клетчатка, она, может сказать, фундамент. Затем у нас есть стены, представляющие себя вот этот вот смаз-слой. А затем у нас поверхностные мышцы там, и кожа, собственно. Так вот, удаление подкожной жировой клетчатки – это удаление фундамента. И вот этот вот смаз вместе с кожей начинает ползти гораздо быстрее, гораздо быстрее, чем без удаления этих комков. Поэтому пациенты с проблемами нижней трети лица – гораздо раньше вы придете с гравитационным птозом, с изменением в нижней трети, если комки Биша вы уберете. Ну так вот, а лифтинги. Сейчас это уже есть в косметологии, сейчас это уже... Мышцы, которые прикрепляются к коже, и, собственно, вот этот вот смаз-слой, который находится между подкожуровой клетчаткой и под поверхностными мышцами, и который тоже у нас любит ползти, как плита такая. Что мы могли сделать до этого? Мы могли предупредить появление изменений в нижней трети, что это такое? Это массажи. Прекрасно. И самомассажи работают сейчас, полно различных программ, где нужно, где показывают четко, как что сделать. Подвисаю. Скажите, у всех я подвисаю или единичный случай? Я уже ничего лучше сделать не смогу это это самое хорошее. Итак, итак, что мы могли, что мы могли сделать? Самому массажу прекрасные программы. На, висит. А вот так. Слышно, видно? Да, да, вижу. Это да, слышно или вид, или висну? Так, давайте попробуем. Попробуем дальше. Если что, я выйду, зайду, наверное. Итак, начальное проявление и профилактика. Массаж. Самомассаж прекрасно, программы есть, работают хорошо. Особенно, если каждый день так норм, шикарно, ура! Особенно, если делать это каждый день. Все будет работать. Мышцы – это, так, это то, что мы можем уплотнить, то, что мы можем накачать, сделать их мощнее и сильнее. Поэтому, если этим заниматься каждый день, стопроцентно у вас будет хороший эффект. но ну, понятно, что, как вы уже поняли, отечный деформационный тип старения все равно свое возьмет, но мы можем максимально это отсрочить, укрепив как раз мышечный каркас. Но если среди вас есть такие же ленивые люди, как я, которые сто раз на эти программы подписывались, отдавали деньги, но ежедневными занятиями не занимались, вот я точно такой человек. Прошу прощения. Для меня вот эти самые массажи... Это прошлый век. В принципе, если вы ленивый, вы можете всегда прийти ко мне. Есть прекрасная процедура. Те, кто у меня был, знают скульптурный массаж лица. Это такая хорошая прям проработка как раз нашего мышечного каркаса. В какой-то момент я надеваю перчатку, прорабатываю всю зону изнутри. Как раз тут захватывается нижняя третья, область рта. все прям максимально я делаю акцент всегда на нижней третьей на глазах. Глаза – это тоже зона, которая подвергается птозу. И тоже в 30 лет уже может какие-то видимые изменения, которые вам добавляют а, лет появиться. Почему сам массаж вызывает воспаление? Воспаление вы имеете в виду усиление воспалительных элементов нижней трети? Потому что частично вы можете эти элементы, которые уже подкожные, раздавить самостоятельно. То есть у вас, можно сказать, капсулка с содержимым внутри, вы во время массажа ее раздавили, и это содержимое вышло на поверхность. И вот вам вместо одного там зарождающегося воспалительного элемента из-за так называемого обсеменения вокруг появляется несколько. Поэтому естественным противопоказанием и самой и массажа в клинике является наличие воспалительных элементов. Итак, массаж дома, либо у нас, приходите. Потом, что у нас было, когда появляются уже видимые изменения птоза нижней трети, мышцы основные, они при, имеют, как бы это сказать… Основные мышцы крепятся в определенных местах. То есть это какая-то надбровная дуга, это скула, это нижняя треть как раз, это подбородок. И, соответственно, изменение и смещение кожи как раз в этих местах происходит. И вот излюбленное место как раз это вот середина, середина нашего угла нижней челюсти. И заметно такое появляется провисание. Всегда на нижней треть это заметно, потому что мы привыкли к ровному овалу, когда есть линии. Если линии становятся неровные, это сразу, это сразу становится заметно. Так вот, можно скорректировать угол нижней Челюсти в этом случае если небольшое только это изменение небольшое провисание сформировать новый угол и какое-то время на какое-то время оттянуть плюс можно укрепить если вот если есть дефицит объема средней трети то есть мы немножечко формируем скулу в этой зоне идет подтяжка чуть-чуть растягивается красноши носогубные зона и поднимается Поднимается нижняя треть. Можно ли делать самомассаж при куперозе? При, при начальных изменениях, да, это будет очень хорошо и для сосудов тоже. Но если уже купероз переходит в розацию, то есть это очень сильное покраснение с наличием каких-то маленьких пустов, это такие маленькие-маленькие пузырьки с воспалением, то нет, это является противопоказанием. Просто сильно не давите, не массируйте мягко по этой зоне, улучшение микротока, улучшение микроциркуляции, наоборот, будет на пользу. Никакими там, агрессивными пилингами, скрабами перед не пользуйтесь. Возвращаемся, значит, угол нижний третий мы выяснили, либо корректировка средней трети лица. Что еще? Поработать непосредственно с качеством кожи мы могли. Это RF лифтинг. это такая физиотерапевтическая, можно сказать, процедура, потому что она не болезненная. Она вызывает нагрев поверхностной ткани, временный нагрев, который стимулирует к выработке нового коллагена эластина. То есть, если мы понимаем, что у нас уже первые изменения тонуса кожи, эластичности меняется, мы можем прийти на иерофлифтинг лица, на массаж, и, в принципе, этого будет более чем достаточно. Если более выраженные возрастные изменения у нас, особенно в нижней третьей, много подкожеровой клетчатки, до этого мы могли предложить нити. Нити работают хорошо. Сейчас нити, особенно последних поколений, нити, аптос прекрасные. У нас прекрасный специалист Яна Новикова с золотыми руками. Если долго сомневались, делать или не делать, приходите к ней на консультацию по аптос. Она прекрасно все делает. Результаты подтяжки вообще бомбические у нее. Аптос еще влияет на само качество кожи. Но это показано не всем. Опять же, работаем с качеством кожи, прежде чем это делать. Представьте себе прям тряпочку. Мы зацепляем кусочек этой тряпочки и тащим наверх. Что мы видим? Она начинает собираться. Так вот, если тонус, эластичность уже снижены, если качество кожи плохое, нити вам дадут только кратковременный эффект. Если вообще дадут эффект Хороший, потому что иногда видишь человека на улице понимаешь, что что-то он доподтянул. Так вот, это как раз кожа, которая лишена должного нормального тонуса, но при этом специалист и пациент решились все-таки за нее взяться и натянуть ее наверх. Перед процедурой нити, кто у меня консультировался, те знают, что я всегда отправляю на биритализацию или делаю ее сама. Я дело не в том, что я хочу навариться, чтобы еще больше денег у нас потратили. Это как раз и есть работа. На качество кожи от биоретализации или биорепарации уплотняется кожа, она становится напитанной, хорошей, она готова уже к возникающему физиологическому воспалению от нити. И гораздо лучше процесс реабилитации, гораздо дольше эффект, и гораздо меньше заметно, что мы что-то делали после процедуры. Ну, до этого, до определенного момента, я думаю, что это было все, что мы вам могли предложить. Поэтому, к сожалению, когда ко мне приходили пациенты возрастные, которые говорили, ну вот уже все сильно заметно, наверное, я готова. Обязательно я их немножечко отчитывала, что, к сожалению, наш смаслой, наш наша подкожировая клетчатка, она не ждет, пока вы морально созреете до какой-то процедуры, для того, чтобы дойти до меня, все должно быть по показаниям. Так вот, если есть видимые изменения, уже видимые, вы давно уже себе не нравитесь в зеркале, лучше обойтись малой кровью, так скажем, если вообще кровью, ну, в данном случае и про крови говорить уже не будем, начнем говорить про аппараты, гораздо лучше раньше начать, гораздо дольше вы сможете выглядеть хорошо, и гораздо меньше шансов, что вам нужна какая-то агрессивная процедура. Так вот, с недавних пор, я даже не хочу говорить «агрессивная процедура», потому что появился аппарат, который я очень долго ждала. Обсуждения у нас длились годами, что же нам лучше выбрать. Мы очень сомневались, боялись, потому что у нас было очень много критериев. Конечно же, проверенность методики, зарегистрированность методики, зарегистрированность аппарата, безболезненность, эффективность и цена. Цена годами стояла остро, потому что лучше, к сожалению, ни у кого не становится. Если у кого-то становится, я за вас рада очень, но основная часть населения, к сожалению... Получается, меньше и меньше, и меньше и меньше готовы тратить, и я сама к таким отношусь, уже многих, многих своих любимых штучек мне пришлось отказаться. А, так вот, а мы пришли к выводу, что с нижней третью лица, с сильным проявлением птоза, к сожалению, мы не, не имеем ничего, что поработать. Все, что мы имели до этого, имело очень краткосрочный эффект, либо не имело эффекта на а, тяжелых таких лицах, сильной потери тонуса и так далее. И мы пришли к выводу, что это будет аппарат лифтера. Лифтера – это аппарат ультразвукового лифтинга, ультразвуковой подтяжки лица корейского производителя. Принцип действия абсолютно такой же, что и в других. Я сегодня вообще никаких э, названий, кроме э, лифтера, наверное, произносить не буду, но вы будете понимать, про какие я говорю обязательно. Э, всем критериям она обладала Покупатель аппарата ультразвукового лифтинга он очень удивился, потому что, что он еще и там используется, потому что он, соответственно, ультразвуковое исследование проводит в клинике, делает УЗИ. Он же ультразвуковым ножом в операционной рассекает какие-то органы, и тут, оказывается, ультразвук можно использовать еще и как подтяжку лица. У нас мы можем с уверенностью сказать, что у нас самый мягкий, можно сказать, ультразвук. Начинает подвисать. Сейчас я поп... должна починить. Блин, на самом интересном месте. Так, вот сейчас должно лучше быть. Итак, самый мягкий вариант ультразвукового лифтинга. Почему? Почему? Потому что идет гораздо, точнее, немного меньше нагрев, чем у остальных аппаратов что дает нам не такую агрессивную процедуру. То есть принцип действий такой же. У нас будут манипулы, которые мы будем ставить у вас на, на кожу, на проблемные зоны, и идет импульс ультразвуковой. Но нагрев внутренний немного меньше. То есть мы не получаем такую травматичную процедуру с большим э, повреждением. Э, это именно комфортный такой нагрев внутри при этом жировая ткань наши жировые клетки это как мы поняли основное почти то что мы на что мы воздействуем жировые клетки они не сгорают они не коагулируют они не превращаются в фиброзную ткань они уменьшаются в размерах плюс идет воздействие ультразвук как как действует при пучок не распространяется дальше на ткани то есть в отличие от других способов воздействия фото рф все помнят травмирующую такую штуку как термаш который очень хорошо работал но за счет страшного повреждения ультразвук воздействует точечно мы можем воздействовать непосредственно на смаз слой и немножечко тепло распространяется наверх то есть это дополнительный подогрев дополнительная стимуляция на окологенеза. старый коллаген распадается новый начинает активнее стимулироваться это абсолютно безопасное воздействие и уменьшение жировых клеток. Процедуру можно повторить уже через месяц, если необходимо. Зачастую все хотят еще немножечко уменьшить жировые клетки. Поэтому это можно превратить в так называемую курсовую процедуру, опять же, из-за того, что она не так травматична. Что могу сказать? Есть противопоказания по возрасту. По возрасту нет противопоказаний. Отдельно видео и звук. Слушайте, это все что можно, будем так общаться. Про, по возрасту пока, противопоказаний нет, противопоказаний есть по типу лица. То есть, если у вас мелкоморщинистый тип, мало совсем под жировой клетчатки, к сожалению, нам не на что воздействовать. Вероятнее всего, мы вам поможем другими способами. Это все индивидуально на консультации решается, вы всегда можете прийти посмотреть. Если вы честно не подходите, мы честно вам откажем, потому что у нас основной принцип «не, не навреди в клинике», мы вам подберем что-то другое обязательно. Или вообще отправим домой, скажем, сидите, ждите, когда вы будете стареть, все у вас нормально сейчас. Так вот, в чем еще отличие э, аппарата от других? Это инновационная ручка. То есть манипула действительно узкая, она выглядит как ручка. Э, и я поняла почему не нужна в этом случае визуализация. Во-первых, визуализация на аппаратах, на тех, которые она есть, она существует совершенно отдельно от манипул. То есть сначала у нас визуализация, мы делаем ультразвук, понимаем, что у нас на какой глубине, а потом начинаем работать. Мы где-то... Где-то на подкорке в памяти должны отложить, где там у нас что и на каком уровне, а потом все равно проходить манипулы. Это очень сложно запомнить, очень сложно работать. Я работала год на одном из аппаратов, это было, это было сложно, поверьте мне. А в чем бонус этой ручки? Это точечное воздействие. Она попадает на определенную глубину, там точно так же, как и у других аппаратов, полтора. Три и четыре с половиной миллиметра. Это не сантиметры, это миллиметры. Небольшое проникновение, но оно точечное. И если мы затрагиваем какой-то нерв или крупный сосуд манипулы такой длины, то поверите мне, действительно, вы почувствуете болезненность. Вы можете чувствовать эту болезненность еще долгое время после процедуры. Может быть отек, может быть гематома. Приличная такая, разлившаяся как синяк, может быть ощущение не менее или еще что-то. Если мы работаем ручкой, это позволяет работать деликатно. То есть точечное воздействие, ткань нагревается а, только в одном месте, и когда мы проходим дальше, этот маленький пучок, он уже остыл. То есть нет перегрева тканей, нет дополнительного повреждения, как мы проходим линейные манипулы. Линейные манипулы в этом аппарате тоже есть. Мы очень хорошо как раз в нижней третьей лица, когда мы безошибочно можем сказать, что у вас хорошая подкожировая клетчатка, будем работать. Ручка это позволяет работать деликатно, особенно тех зон, как, например, глаза. Зона вокруг глаз, зона над верхней голубой. Прекрасно. Я видела прекрасные результаты на глазах эффект вы увидите сразу после процедуры, сразу, мы обязательно сделаем фотографию до после. При этом эффект будет нарастать в течение месяца. Вы поймете, что отечность гораздо меньше. Вы можете венца хлебнуть вечером, а с утра все будет гораздо приятнее. Или рыбки солененькие. Вы поймете, что кожа стала уплотняться. Вы будете чувствовать, что какие-то процессы у вас кожи происходят. Но из-за того, что нет дополнительного нагрева, нету именно такого воспаления вокруг, все проходит гораздо более, более физиологично, так скажем. То есть получается, что если мы не травмируем жировые клетки, только уменьшаем в размерах, мы как будто бы компактизируем весь, всю нашу подкожно-жировую клетчатку и весь наш смаз с маслой. Не травмируем, нету никакого фиброза, можем работать точечно, и все компактненько, уплотняется, уплотняется, уплотняется и подтягивается. Плюс нагрев верхних тканей, стимуляция коллагена и эластина, уплотнение кожи. Получается, что мы работаем со всеми основными проблемами. Подействовали на подкожировую клетчатку, на смаслой маслой и на качество кожи. Но тоже нужно подходить комплексно. Опять же, повторюсь, что показано не всем, надо на консультации обязательно это выяснить. Будем готовить однозначно к процедуре те, кому необходимо. То есть, если уже тонус сильно, сильно понижен, если кожа, видно, что прям обезвоженная, все равно это будет биритализация или это будут стимулирующие препараты с пептидами. Пептиды прекрасно работают, прекрасно в подготовительном и постреабилитационном периоде они работают прекрасно. Мы будем составлять комплексные программы чтобы еще лучше, несмотря на то, что процедура действительно очень мягкая и корректная, так скажем. Будем назначать витамины, будем назначать какие-то БАДы. Это все индивидуально решается. Я сейчас не смогу вам сразу какую-то схему, которая всем подойдет выдать. Будем вас полностью вести и до процедуры, и во время, и после процедуры. И у каждой индивидуально. Так, после домашнего рф лифтинга домашний рф лифтинг мне уже нравится через 30 минут дергается нерв стоит ли продолжать все зависит от аппарата начнем с того что какой-то профессиональный зарегистрированный аппарат рф лифтинга иметь дома это что-то что интересное вы знаете у нас тут недавно появились товарищи недалеко от нас которые делают смаз лифтинг за 16 тысяч рублей лицо на минуточку это себестоимость процедуры. Я не говорю про сейчас самого а акулы рынка ультразвуковой потяжки лица, где себестоимость, вообще конские расходники тоже. Вот, но не предлагаю сделать масс-лифтинг на... За 16 тысяч. Мне стало очень интересно. Я напросилась как э, пациенты и, естественно, задала вопрос, на каком аппарате вы работаете. Они мне дали название аппарата. Конечно же, среди зарегистрированных нет, но я нашла его на Алибабе. Его можно купить домой, делать себе дома. Но немного страшновато, что же там происходит с бедными людьми, что происходит внутри в тканях, что там за воспаление, как они потом восстанавливаются, и что самое... Страшно, если там фиброз, что с ним дальше делать, потому что уже косметолог тоже не поможет. Поэтому я скептически немножечко отношусь к домашним аппаратам. Скорее всего, это как с витаминами. То есть то, что вы можете сделать дома, производитель заведомо, если у него есть голова на плечах, заведомо делает таким, чтобы нельзя было вам навредить. То есть вероятнее всего, действительно, ваш домашний рефлифтинг, он воздействует супер поверхностно. Он немножечко нагревает ваши поверхностные ткани. И, в принципе, от него толка особо немного. Не Поэтому я не уверен, что с этим связан дергание ваши нерва, если честно. Но если это происходит регулярно, я бы, конечно, перестала продолжать. Почитала про ваш аппарат гораздо больше в интернете, посмотрела отзывы и обратилась бы к производителю. Он-то должен дать ответ на этот вопрос. Итак. Давайте немножечко подытожим то, что сегодня я сказала. Нижняя треть – проблемная штука, проблемная зона, которая не просто возраст выдает, она нам еще годков накидывает, так же, как и зона вокруг глаз. Очень подвержена гравитационному птозу, это сила земного притяжения, все у нас вниз тащит беспощадно, пока, пока это не закончится, не закончится гравитационный птоз. Все зависит, как ваше лицо выглядит, от типа старения – если у вас эти очень деформационные, то вам сложнее всего, мои дорогие. Зависит от прикрепления мышц, от распределения подкожной жировой клетчатки и от того, что с маслой у нас очень любят смещаться и ползти. Если мы хотим подготовить, предотвратить, то массируем, массируем, массируем, особенно нижнюю треть. Хорошо прям можно разминать, не жалеть, ничего там с ней не случится. Делать угол нижней, нижней челюсти добавлять, если есть дефицит, я тоже вас отправлю домой. Если у вас все нормально со скулами и с малефицентой, вот это вот, у меня никто не уходит. Добавляем немножечко объема в среднюю треть, чтобы потянуть нижнюю треть. Если совсем все опустилось, можем попробовать нити, но специальной подготовкой. Брыли, брыли, ох, как я не люблю это слово, брыли. Мне еще иногда пациенты говорят, я выгляжу как бульдожка, у меня прям любите себя, нет никаких бульдожек, есть возрастные изменения кожи, с которыми мы, к счастью, можем теперь бороться. И э, работаем дома с качеством кожи, обязательно, если качеством кожи недовольны, пишите нам, мы подберем все, прислайте свои фотографии, все поможем сделать, от домашнего ухода зависит очень много, очень, вы поймете, что вам нравится смотреть на свою кожу, если она будет сияющей, ровной, хорошей, с узкими порами, без воспалений, это все можно сделать дома, к нам уже приходите с более серьезными проблемами. И новая штука в клинике – это аппарат «Лифтера». Объяснилось, что он самый безопасный на рынке. Появился только год назад для России. Во многих клиниках он стоит. Даже в клиниках, где есть очень дорогие аппараты ультразвукового лифтинга, но все понимают, что денег у людей больше не становится, и нужно охватить все слои, слои населения и помочь всем. Это безопасно, это не так травмирует. Есть ручка для деликатных зон. Прекрасно. Я, я, я уже видела результаты. Я мечтаю уже начать работать. А, Какие-то вопросы будут. приходить на консультации, все разберу, покажу, все расскажу. Я думаю, что все будет, будет нормально. Так, а если нависшие века 36 лет? Надо понять, почему. Приходите, посмотрим. А, нависшее века оно одно или оно, они с, у, у обоих глаз. Можно размять, возможно, у вас есть грыжи. Грыжи это такие заразы, которые могут вообще в любом возрасте вылезти. Возможно, это показание будет для удаления грыжи. Надо посмотреть, насколько она нависает. А так, разминайте, уплотняйте кожу сыворотками, кремами. Возможно, можно сделать у нас рыфлифтинг верхних век. Есть хорошая штука. А лифтера вам прекрасно, если это не грыжа. Если это не грыжа, лифтера вам прекрасно подойдет. Тоже приходите, будем смотреть. Я надеюсь, что после 14 числа наконец-то мы с вами всеми увидимся. А, цены какие? Цены какие? Мы, если честно, я точно знаю, что все лицо у нас будет стоить 30 тысяч. Но это не значит, что мы всем будем шпарить все лицо. А, как по зонам будет, будут цены, я, к сожалению, пока еще не знаю. Но в прайс в ближайшее время появится, как и расписание. Простите, у меня так храпит кот, я больше не могу это слышать. Как и расписание, появится очень скоро, расписание сразу появится на две недели. Те, кто уже хочет записаться, у кого есть мой номер, пишите мне, я, дорогие мои любимые, ни про кого не забуду, всех запишу. Либо позвоните, телефоны клиники работают, вас запишут в лист ожиданий, те, кто в листе ожиданий, они в первую очередь обзваниваются, конечно же. Надеюсь, что начнем работать после 14 числа. Ждем указания мэра, поэтому расписание не выкладываем, чтобы вас опять не дергать, потому что мы вас еще тогда в марте записывали, потом звонили вам, извинялись, переносили. Невозможно это больше уже делать. Как бы да, мы четко будем уверены, что все, мы выходим с 14 числа, всех запишем, всех примем. Теперь, к тому же, у нас есть возможность принять гораздо больше людей. Ну, все, все увидите, когда в клинику придете. Да, это кот, э, а не перфоратор. Вот, вот представляете, как мне ночью спится с этим всем делом. Марин, очень рада слышать, видеть. Нужна ли анестезия при низком болевом пороге? Смотрите, поскольку ультразвук воздействует на определенную зону, это зоны именно с смаз, мы подберем индивидуально, какая она у вас там толщины, анестезия пропитывается всего на миллиметрик кожу а воздействие идет гораздо глубже мы можем нанести анестезию но это будет больше ваша ну, просто для вашего психологического спокойствия вам так будет лучше процедура практически безболезненно я не, ну поскольку я не работаю уже год на этом аппарате то наверняка какой-то процент людей будет который скажет мне вот было неприятно но пока те кто у меня проходил, они безумно довольны особенно по сравнению с другими аппаратами они говорят, что она ну, практически без болезни. Даже тех, у кого, тех, у кого был близко выход нерва и уже страдали от этой проблемы, все очень комфортно. Поэтому, если хотите, мне анестезии не жалко, я вам нанесу, но поскольку воздействуем мы гораздо глубже, она никак не будет работать. Так, ну что, вопрос какие-то есть у вас? Какая длительность процедуры? зависит от зоны. То есть, если мы глаза можем совершенно спокойно обработать за 15 минут, все лицо может быть 30, может быть 45. Ну, конечно же, мы поставим время час, чтобы мы все с вами поболтали, все объяснили. Но так, в принципе, процедура очень быстрая. Очень быстрая, комфортная. Так, ну что, давайте еще две минутки с вопросами. Я уже хочу, хочу кому-то Сюрприз устраивать в виде конкурса. Все, да? Ну, не... можно ли сравнить эффект от лифтера и профайла? Сам визуальный эффект, например, можно сравнить, но поскольку принцип действия абсолютно разный, профайла я для тех, кто не знает, это препарат на основе гиалуроновой кислоты, который один из моих любимчиков, потому что он вводится только в определенные точки. То есть вы не ходите у меня как жаба следующие два дня с большим количеством проколов. Это всего пять точек в а На самом деле не новая вот эта вот техника, уже очень давно использовалась. Еще, насколько я помню, давно училась на ювидерме гидрейт по таким же точкам колос физиологически, это просто зона максимально хорошего распределения. То есть эта точка, препарат лучше всего по ходу лимфатических сосудов пройдет в нужные нам места, при этом вы не обколоты, не все в синяках. И она дает очень хорошее питание и очень хорошую стимуляцию. То есть получается, что мы от профайла получаем и лифтинг, и улучшение качества кожи. Здесь будет эффект гораздо, поскольку профайл все равно поверхностно воздействует. Мы копнем глубже, здесь будет эффект, во-первых, он будет гораздо дольше держаться. Здесь профайл, хоть вы обкалите профайлы, если у вас много подкож жировой клетчатки, никак она жировые клетки не уменьшит. Здесь именно уменьшение жировых клеток за счет этого подтяжка лица. И все. Поэтому принцип действия абсолютно разный. Визуально нижняя треть. Подтянется однозначно гораздо лучше от лифтера, чем от профайла. Но вот насчет качества кожи, конечно, наверное, да, профайл хорошо подойдет. Мама делала все лицо на аппарате дабла. Мы не увидели разницы вообще, неправильно ли делали. Не вижу вашу маму. Возможно, ваша мама просто не, не тот пациент. Возможно, у нее такое лицо, такой тип старения, которому не было необходимости вообще эту даблу делать. Если сниженный тонус, если, например, у нее очень много подкожной жировой клетчатки, конечно же, от одной процедура дабла, она вообще может эффект не увидеть, только болезненность, получите воспаление такое приличное, все индивидуально подбирается. Плюс еще, как ни крути, зависит от мастера. Как она обучалась, как она смотрела на экране, как, где нужно воздействовать. Плюс еще сколько вспышек было сделано. Очень много, очень много тут нюансов. Надеюсь на честность мо моих коллег. Но нюансов очень много, и от врача тоже много зависит. Можно ли сказать, что это альтернатива инъекциям? М -м -м Смотря инъекциям чего? Потому что, видите, мы э к этой процедуре тоже зачастую будем рекомендовать инъекции. То есть если уже качество кожи э -э -э неудовлетворительное, так скажем, то какого-то воздействия, агрессивного воздействия ультразвука мы не будем еще больше мучиться. Мы подготовим какими-то инъекционными процедурами с а, той же самой гиалуронной кислотой, с пептидами, простимулируем хорошо, уже подготовим к этой процедуре и все. Заменить, например, ботекс она не сможет точно, потому что, видите, она воздействует на смасло, она воздействует на подкожжировую клетчатку, а морщины, если они вызваны мимикой, если любите вы злиться, если вы начальник, или наоборот, постоянно удивляетесь, как подчиненный то, простите, лифтеру, лифтера это не, не та процедура, которая вас избавит от глубоких морщин и заломов. Это только ботокс или филлеры, если морщины прям совсем глубокие, дермальные. 43 года на нижних веках грыжевые мешки. Что проколоть под глаза от морщинок или лучше аппарат? Смотря какие грыжевые мешки, надо на вас посмотреть, потому что с грыжами, с грыжами, с грыжами тяжело работать. Тяжело туда лезть гиалуроновой кислотой, например, чтобы там проложить филер или еще что-то. Потому что грыжа это та же самая подкожировая клетчатка. Как мы уже выяснили, жирик любит, накапливает воду, даст еще большую отечность. То же самое, боталотоксин с грыжи. Если прям пациент с выраженными грыжами, не возьму я его на боталотоксин, отечность будет очень сильно, Она будет в течение, не знаю, месяца, пока все это компенсируется. Каждое утро вы будете просыпаться, а я каждое утро буду икать, потому что вы меня вспоминаете. Почему же я вам сделала эту процедуру, поэтому надо смотреть, с грыжами тяжело что-то сделать, если прям явно выражены, то это, наверное, я вас отправлю на консультацию к пластическому хирургу. Так, поехали. Когда можно будет эффект, увидеть эффект после процедуры лифтера? Опять же, зависит все от типа лица, то есть если э, хотят сделать невыраженную подкожную клетчаткой, с, в основном для профилактики, можно сказать, для укрепления, вы это поймете, не увидите сразу прям вау эффект до и после процедуры, вы это поймете по плотности кожи через э, какое-то время, вы поймете, что она стала хорошей, упругой, нету провисания, нет. этого для усталого типа старения как раз подойдет. Если вы у меня хорошие с жирком, <с со сниженным тонцем вы увидите эффект сразу после процедуры. На глазах, особенно если есть прям отечность, нависание верхних век, прекраснейший результат. В нижней трети прекраснейший результат. Только если вы будете действительно хорошо слушаться, мы с вами хорошо подготовимся. И сохранить этот эффект вы сможете тоже очень долго, если вы будете наши рекомендации соблюдать. То есть мы позиционируем это, можно сказать, как комплексную процедуру. Будем индивидуально каждого вести, обязательно готовить и давать рекомендации домой. И следить, чтобы вы их выполняли. Так, я как раз думала, что мы в 45 минут уложимся. Еще что-нибудь спросите меня, спросите, спросите. Я изголодалась прям по общению с людьми за все эти месяцы. Я как законопослушный гражданин выходила только в магазин <laughs> с 28 марта. Два кота — это не, не компания, они меня всегда слушают, но не всегда отвечают, поэтому спросите меня еще что-нибудь. сколько в среднем держится эффект от вас зависит дорогие мои то есть если вы сделали лифтер, а потом подумали ха ну вот я теперь выгляжу гораздо моложе мое лицо гораздо более худое пойду я жрать булки тогда могу себе позволить теперь то конечно же эффект будет не такой большой но опять же напоминаю что в течение месяца идет нарастание эффекта после месяца мы можем эту процедуру повторить чтобы еще уменьшить жировые клеточки сам эффект Возрастные изменения все равно возьмут свое, но сам эффект может держаться несколько месяцев. Легко. Вы будете чувствовать, что кожа такая же, такая же плотная, такая же хорошая, такая же подтянутая и такой же хороший угол нижней трети у нас. А... Локальная глазная форма места инии. Противопоказания или нет? А... На консультации, я думаю.. На или напишите в директ после после эфира я вам отвечу на подробнее просто напишите про место не обсудим сохраните пожалуйста прямой эфир я постараюсь сохранить однозначно я постараюсь сохранить это как инстаграм тв прям вот несколько дней назад в инстаграме стало это можно делать Поэтому теперь вы сможете в серединочке такой значок Instagram TV на него нажать, и я там сохранюсь. Я думаю, что часовые эфиры, они как раз легко сохраняют. Посмотрите на меня еще раз. Так, как ваше дела, Мария? Гораздо лучше я с вами пообщалась, я вижу, что вы со мной разговариваете, у меня прекрасно. Я, пожалуй, созрела до конкурса, вы молодцы. Мне очень нравилось, что у меня не монолог, а диалог с вами получился, что вы меня выслушали. Теперь конкурс. Если вы... Хотите сделать процедуру лифтеры? Это будет зона нижней трети. Ну, конечно же, я пойду навстречу. Если у вас другая зона проблемная, я поменяю на, на другую зону зону глаз не вопрос. А, но не на все лицо. Берем только одну зону. Если вы хотите ее сделать со скидкой 20% это прям хорошая скидка, я думаю, то вы должны под постом моим о прямом эфире написать. Хочу лифтеру нижнюю треть на лифтере. Зависла. Самое главное, это вы слышали, дорогие мои, 20% скидка. В общем, пишите под постом «Хочу лифтеру» и «Welcome» будем выбирать. Так что, всем удачи!